Здравствуйте, друзья, это Живой Немецкий, и с вами я, Надежда Томашевская. Сегодня мы поговорим о том, кто и как может поступить учиться за границу на примере Австрии. Итак, кто же может поступить учиться в Вену, например? Да, в принципе, любой, каждый, даже вы. А что для этого нужно, спросите у меня? Всего лишь два требования. Требование номер один. Это чтобы все документы у вас были просто на высоте. Требование номер два ⁇ это знание немецкого языка. Давайте рассмотрим отдельно каждый из пунктов. Итак, документы, то есть бюрократия. Что от вас требуется? Действительно нужно быть очень внимательным, когда вы заполняете любого рода документы, потому что даже если у вас не совпадает одна буква с имени или с какого-то другого документа, с тем, который вы предоставляете, вам могут прислать отказ. Если у вас нет определенного заверения нотариального или апостель не стоит где-то, вам могут прислать отказ. Дальше, если вы не уложились в сроки поступления, вам могут прислать отказ. В каких случаях вам не пришлют отказ? Значит, если у вас все правильно написано, вы все заполнили и отправили в сроки, у вас нет ничего, чтобы не соответствовало данному факультету. Например, что это может быть? Допустим, вы проучились три года на экономическом факультете и вдруг вы решили поступить на архитектурный и решили поменять свою область знаний, ну, соответственно, вы берете там академку и приносите документы в университет и хотите поступить, проверяют список ваших предметов, которые вы сдали, на список с теми, которые вам нужно сдать, они не соответствуют, конечно, вам пришлют отказ например, если вы после бакалавра хотите после бакалавра экономиста хотите поступить на магистра например архитектуры или что-то в этом роде. то есть если идет несовпадение по предметам, вам приходит отказ. Если у вас случилось так, что вы закончили например бакалавр по специальности экономист и хотите поступить на магистра в венский университет допустим, по той же специальности экономист, но с, например, каким-то углублением, я не знаю, там, в мировую экономику или в бухгалтерский учет и аудит. Сами выбирайте. Вы можете туда поступить, и вам пришлют подтверждение того, что вас туда взяли. Но вместе с подтверждением вам также вышлют документ, на котором написано, что... Помимо того, что вы должны закончить обучение на этом факультете, вы дополнительно к этому факультету должны закончить определенные курсы. То есть это именно те курсы, которых не было в списке ваших предметов, которые вы закончили, например, на бакалавре другого университета экономического. Но хотите получить магистра в этом университете, конечно, вам нужно доздать что-то. Что хорошего в этом... В пункте это то, что у вас нет срока ограничений, то есть там не сказано, что эти предметы вам нужно сдать до начала обучения, их нужно сдать в принципе вместе со всеми предметами. То есть вы можете, например, брать список предметов, закончить их по своей специальности, плюс дополнительно постоянно брать по одному предмету из того списка, который вам нужно сдать. Или же вы можете, в принципе, закончить все предметы, которые вам нужно закончить по этой специальности, и потом взять этот список предметов, которые вам нужно достать. Но рекомендуется начать с предметов, которые вам нужно достать. Почему? Потому что обычно это те предметы, без знания которых вы не поймете, что вам нужно сделать в основных предметах. Дальше. Знание немецкого языка. Пункт второй. Ребята, учите немецкий язык. Потому что если вы думаете, что вы его выучите, просто приехав в Австрию или в Германию, вы ошибаетесь. Вы просто зря потратите свое время, которое очень будет долго идти и медленно, потому что язык быстро не учится, как бы, и кто вам что не говорил. Поэтому учите немецкий заранее. Во все университеты нужен уровень B2. Это стандарт во всех университетах, кроме... Медицинской специальности. То есть, на медицинской специальности вам нужен минимум С1. Сейчас произошли кое-какие изменения, и раньше, например, вы могли э, без проблем, например, прийти уже со своим знанием языка Б2. То есть, вам нужен сертификат определенный, который подтверждает эти знания языка. Допустим, это будет СД, ТСДАФ, Гетта Институт. То есть, на сайте университета обычно написан список тех сертификатов которые он принимает дальше как я уже сказала произошли кое-какие изменения какие именно если раньше вы могли спокойно принести этот сертификат в папке документов его приняли бы и вы могли бы уже сразу начать обучение то сейчас это невозможно вы можете конечно же иметь такой сертификат для самого себя но сейчас Каждый факультет проводит свой внутренний экзамен по немецкому языку. Для чего это делается? Для того, чтобы проверили ваши знания языка на эту конкретную специальность. Это новшество появилось буквально два года назад, если я не ошибаюсь. И это значит, что по приезду туда вам нужно будет уже быть записанным на этот экзамен. То есть учите немецкий, готовьтесь конкретно к своей специальности. Если вы хотите учить экономику, пожалуйста, учите немецкий для экономистов. Если вы хотите учиться на архитектора, пожалуйста, учите немецкий для архитекторов. Хотите поступать в медицинский вуз, учите немецкий для медиков. Кстати, еще одна разница в плане медицинских вузов. Очень много чем отличается, например, Германия и Австрия в плане поступления. Говорят, что в Австрию поступить проще. Почему? Ну, во-первых, там более длинные сроки подачи документов. То есть вы можете э, на первый семестр, там какой осенний семестр, или зимний он называется, подать документы в Австрии, допустим, до 1 или 5 сентября, или еще до сдать до какого-то там октября. В Германии это не так. Там срок подачи документов закрывается уже, по-моему, 1 июня. То есть э, там уже ограничения по срокам. Дальше. Там очень большой конкурс на некоторые специальности. Конечно, в Австрии тоже большой конкурс на некоторые специальности, например, юристы, экономисты. Но особенно тяжело туда поступить медикам. Поэтому очень много коренных немцев приезжают в Австрию, чтобы поступать на медицинский университет так проще, и они попадают туда. То есть, делайте выводы, если даже немцы приезжают в Австрию, чтобы учиться на медицинском факультете, то, наверное, вам будет тоже проще поступить на медика в Австрии, чем в Германии. А помимо поступления и сдачи языковых экзаменов, Конечно, есть еще очень много нюансов, таких как, что вам нужно сделать сразу по приезду туда, что нужно оформить, это, например, там, страховка, банки, решить, где вы будете жить. То есть, обо всем этом я вам расскажу в своих следующих видео. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях, я постараюсь на них всех ответить. А так, в принципе, на сегодня все. То есть еще раз выделим два главных пункта. Это бюрократия и немецкий язык. То есть с этого нужно начинать при поступлении в любой вуз немецко говорящий. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока.